расскажите про толкование снов какие особенности толковать сны очень несложно все что связано с тем что из вас вылазит это очищение от чего вылазят пауки изо рта очищаетесь от неприятностей законом блисты от блуда внутреннего из любых других мест вы выползает что-то там гадюки это привороты исчезают. если наоборот это в вас заползает Пауки заползают, неприятности с законом, глисты, кто-то вас омрачает, охмуряет, влияет и магически. Где-то видеть змея, и он там входит в вас или влазит в вас. Это говорит о том, что э, будут что-то связано с людьми, которые плохи. Видеть кровь, и это связано с близкими, то есть что-то будет происходить с близкими. Дают вам деньги, отберут деньги, дают вам корону заберут корону видеть себя в праздники огорчаться видеть себя в огорчении во сне к празднику то есть все что мы видим во время сна воспринимайте все задом наперед это же потусторонний мир астральный а значит противоположный поэтому любое толкование оно противоположно. Если там сны еще имеют два вида, это магический сон и астральный сон. Вот если видеть в магическом сне, что это такое видеть в магическом сне? Видеть в магическом сне это видеть точно так же, как в этой жизни. Тогда то, что показывают, так и произойдет. Видеть это в виде сна, в котором вы плаваете, которые под утро снится. Все нужно воспринимать как задом наперед.